Как записать уравнение реакции горения углеводорода? Для примера возьмем бутан с 4 h 10 Горение это реакция с кислородом. При этом образуются углекислый газ и вода. Начнем расставлять коэффициенты. Число атомов водорода в углеводородах всегда четное. Если оно делится на 4, то перед углеводородом никаких коэффициентов ставить не надо. В нашем случае не делится. Тогда надо поставить коэффициент 2 перед бутаном. Теперь уравниваем по углероду. Слева две молекулы, по 4 атома углерода в каждой. Итого 8. Значит, справа будет 8 молекул углекислого газа. Уравняем по водороду. Слева две молекулы, по 10 атомов водорода в каждой. Итого 20 атомов водорода. Значит, справа получится 10 молекул воды, по 2 атома водорода. Осталось уравнять по кислороду. Справа 8 молекул углекислого газа, по 2 атома, то есть 16. И 10 молекул воды, по 1 атому. Итого 26. Это значит, что нужно 13 молекул кислорода по 2 атома. Если бы мы с самого начала не поставили перед формулой бутана коэффициент 2, у нас бы не получилось целого числа молекул кислорода. Мы уравняли реакцию по всем трем элементам.